Шова сняла в гримерный театр Линком свою коллегу, Олесю Железняк. И сделала это из лучших побуждений, решив сообщить подписчикам официального инстаграма личную страницу подруги. «Инстаграм мне дочь завела. Я сама не занимаюсь ей. Я там такая, с красными губами», — ответила Юлия и Олеся. Обсуждают, однако, интернет-пользователи совсем другое. Они были поражены, насколько изменилась Олеся, которую хорошо помнят по фильму «Ландыш серебристый» и сериалу «Сваты». А именно, насколько артистка прибавила в весе. Плюс 30 килограммов, не меньше, рассуждали они. Возможно, причиной тому стал сценический костюм Олеси, бесформенная ночная рубашка с оголенными плечами, а еще ракурс. Большинство поклонников решили, что, скорее всего, причина того, что Олеся сильно поправилась, в злополучной пандемии COVID-19. Ранее артистка рассказывала, что в карантине жила только на зарплату, которую ей не переставал платить театр, за что очень благодарна.